Всем привет, с вами Кирилл, играем Лунтик Икс Борьба за жизнь. Я тут, а это у меня, я тут зашел на канал и обалдел. Сразу что мне выпало на голову, это вот это. Да, ничего, Н -н -н -н. я тоже ничего не заметил сначала, слышал такой, смотрю, такой Лунтик Икс, да, вот такое все нормально, зомби покажут, захожу. Ничего тут на комментарии не обращаю внимания тут. Захожу уралончикикс, тут ч, материса, матерился Бэк, фигня. Я ответил, сам фигня. Не нравится, не смотри. Тут потом подняли глаза. Я под... посмотрелся на глазами своими. На лайки. 39 лайков. А потом я решил посмотреть на просмотры. Одна тысяча просмотров. Потом я как-то офигел и решил зайти. Посмотреть сколько у меня подписчиков. Я зашел и у меня, у меня 457 подписчиков. Как? Я решил опять заснять про политика X. Да. Так. Выбор главы. Начало кошмара. Давайте начнем. Бабакапо получила Лунтику и Кузе важное нарвать землянику для варенья. Лунтик и Кузи любезно согласились. Лунтик, давай уже поскорее собирать эту землянику. Давай, бабака по умеет готовить варенье. Варенье будет вкусно. Хорошо, только сбегу домой, кое-что забыл. Это у меня глючат, или чё? О, жмите. Лунтик нашел землянику, но также нашел нечто странное. Какой-то портал ведущий неизвестно куда. Интересно, а что будет, если я зайду туда? Это опасно, но я должен это сделать. И Лунтик отправился в портал. И... А, вот как заканчивается. Глав вторая. Слуга сатаны. Зайдя в портал, Лунтик Ста... Лунтику стало страшно. Ведь он попал в ад. А. Ага. А. Она близка. Она близка. А... А... не А... А... А... А... А.... А... А... А... А... А.... А.... Тихо, тихо, тихо, паркуш странный. Кто ты? Что тебе нужно от меня? Мне нужна твоя душа, чтобы я пришел за ваш мир. Я облачил. Зачем тебе это? Все, все должны жить в моем мире, в аду. Хватит болтать, сдохни. Познай мою силу, вторую голову. А, голова третья, король. Так, вместо я уйду отсюда. А, понимаю, это плохой. Все, перезапустил. Я наконец освободен Время убить всех и забрать их души. Уверен, они смогут дать сдачи. Выбери персонажа. Мила. Нужна мила. Без ее души я не смогу активировать свою ульта форму Какое счастье, вот и она гуляет. Так, понял, сразу побег надо. Это что такое? Кузя. Так. Это что такое? Прикинь, в этом в реальной жизни увидеть. Ой, Лунтик стоит. Лунтик, ты что, варенье обожрался? А, ты в компьютере. Сидел долго, глаза как уркомана. Кузя! Кузя и Лунтик X встретились. Привет, друг, давай играть! Лунтик, мы не играли, мы хотели собрать земляники для варенья. Ах да, пойдем собирать землянику. А почему ты ведь в крови? И твои глаза черные. <клёх> Неважно, отдай мне душу. Нет, что ты сделал с Лунтиком? Песни с Лунтикой. Ой. С лунтикой... Кстати, тоже могу записать. Нужно ми Почему у меня мило запускается, я не понял. Мне нужна Мила. почему? Не мило, вот она. Да, а я выбер, выбираю челенка Пчелёнок, я моё. Ладно, ну Все мертвые, это хорошо. Но эти две гусеницы, они помогут помешать моим планам. Нужно их остановить. Они тоже умрут. Так. Голова 4. Да придет спасение. Вовсе, как обычно, прогуливался по поляне. Как вдруг увидел его мертвых друзей. О боже, что с вами случилось? Какой ужас! Но сзади уже был унтик Икс. Так, сразу понял, что нужно бежать. Так, на какую клавишу прыгать? Оп, оп, оп. Ой. Уже четыре души. Нужно 5. Время убить Вупсиня. Вупси и все мои друзья мертвы. Но я должен отомстить за них, убив Лунчика. Главное не трусить. Глава 5. Истребление. А, окей. Что, это жалкая гусеничка? Себе позволяют. Он правда думает, что сможет меня победить? Да он не выстоит и секунды перед моей силой. Здесь только я... Я смею управлять чьей-то жизнью. Да где-то нахрена. Ой. Тебе бубенчики отрежем. И не будешь ты, Луночка, миксом. А -а -а. Вот и ты, поганец. Быстро верни моих друзей. Если только выстоишь против меня... Ты умрешь от первого удара. Это мы еще посмотрим. О, а, камень. <с -2> ну что, так же, как и мило, Ножевой склад ограбил или магазин. Так, лечение. Лучше что стреляет, и ты еще. Вот поганец. Вот поганец, понял? Ты поганец. Ты застранец. Ты дебил. Вот кто ты. Ага. -а -а. а -а -а. как почему я такой дебилке не заржал? Ну, надо убить этого мультика Икса. Че, не. Давай. А. Вс ⁇ А, ну все. Так. Ну тогда спасибо всем за просмотр. С вами была Кирин, Мы играли в Лунчика. Борьба за жизнь. Всем спасибо. Всем пока.